дальше, это чип 4C, 4D, проверяем какая в нем память, д 140 запишет у меня, или он такая старая модель Чип 4C4D Называется он gmd 00 9 Смотрим Записано Проверяем Так Пишет 4D, код здесь совпадает, только нету надписи DST 40. Может не завести. Так, надо проверить на машине. Так, тип шестьдесят девятьсот сорок. Надо тип шестьдесят. Писаем на TRH, Берем Тыры два. Пишет либо GND, либо тер 2 два. В общем, это два. 4D ну, так, 4D60 опять не пишут DST40 коды все совпадают Опять-таки чип и 48. Вот закисываю чип и 48. Считаю. Делаем копию. Это чип он даже без детей, Так, у меня тут чип есть. СН2. Мы попроверим Takvo Жила. Так, запись не пошла. Запись не пошла. Так, это ценда. Запись не идет. Берем чип CN нажимаете n так берем чип fjandg06 записываем okay. 2, наверное, только КНД Это у нас чип. Это у нас чип Эуджин ДГ. 72 80 Делаем декодер. PlayStation Connect компьютер подключите компьютеру цельная программа и копируем также для Ford ов. DST Ford Kio Ma Kio Hyundai новый DST 80 копируется через компьютер так и 48 этот прибор тоже копирует.